За три дня предварительного голосования наблюдатели платформы зафиксировали 5121 нарушения, проинформировали в инициативе «Честные люди». Там уточнили, что чаще всего нарушения связаны с недопуском на участок, запретом на ознакомление с протоколами, несовпадением количества проголосовавших по подсчетам наблюдателя с данными из протокола комиссии. По утверждению платформы, за три дня до срочного голосования было задержано 37 наблюдателей, в том числе трое, в пятницу. Ранее наблюдатели компании правозащитники за свободные выборы заявили, что избирательный процесс в стране непрозрачный и недоступный для независимого наблюдения.